Счастливы или несчастливы муж и жена, этого сказать никто не может. Это тайна, которую знают только трое – Бог, Он и Она. Надо быть ясным умственно, и чисто нравственно и опрятно физически.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 Университет развивает все способности, в том числе глупость. Если у вас есть страх одиночества, то не женитесь. Он и она полюбили друг друга, поженились и были несчастливы. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют. Если ты хочешь стать оптимистом и понять эту жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и вникай. Увидел за ужином хорошенькую и поперхнулся. Потом увидел другую хорошенькую и опять поперхнулся. Так и не ужинал. Много было хорошеньких. Без веры человек жить не может. Женщина усваивает скоро языки, потому что в голове у нее много пустого места. Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки. А то, по ее мнению, она всегда права. Кто не может взять лаской, тот не возьмет и строгостью. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть на самом деле. Человеку нужно только три аршины земли. Не человеку, а трупу. Человеку нужен весь земной шар. Когда хочется пить, то кажется, что выпьешь целое море. Это вера. А когда станешь пить, то выпьешь всего два стакана. Это наука. Где люди делом заняты, там не до драк. Дети святые, чисты. Нельзя делать их игрушкой своего настроения. Чем культурнее, тем несчастнее. Наблюдая за тем, как женщина готовит русские блины, можно подумать, что она зовет духов или извлекает из теста философский камень. Мы живем не для того, чтобы есть, а для того, чтобы не знать, что нам хочется есть. Жажда сильных ощущений берет верх как над страхом, так и над состраданием и горю других. Вера это способность духа, это по сути талант. Мы должны родиться с ним. Словами можно доказать или опровергнуть что угодно. Скоро люди будут совершенствовать языковые технологии до такой степени, что они будут доказывать с математической точностью, что дважды два – это семь. У всех один и тот же бог. Отличаются только люди. Нет ничего более ужасного, оскорбительного и удручающего, чем банальность. Даже приятно болеть, когда ты знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления так же, как они могут ждать праздника. Мне кажется, что все зло в жизни происходит от безделия, скуки и психической пустоты. Но все это неизбежно, когда ты привыкаешь жить за чужой счет.